Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ничего не могу поделать, сегодня придется отсмотреть бой опять на ВЗ-55 Чехословацком тяжелом танке 10 уровня Ну просто если там реплей Начинаешь выбирать, наверное, каждый третий бой как раз таки вот на этом танке Карта Песчаная река, игрок Storm Shadow Что-то знакомое, сейчас вот думаю А, все, вспомнил, кто смотрел фильм Джайджо Джо Бросок Кобры, да? Там был Шторм Шэдов. А здесь Сторм Shadow. Наверное, это его сводный брат. В гордом одиночестве ВЗ-55 отправляется сюда на правый фланг. Совзводная як ПЗЕ 100 осталась на респе. Ну что ж, посмотрим, как ВЗ в одиночку справится с целым направлением. Ну, про джетта он 46-й там, но ну, помощь от него... Думаю, не так уж и много. Хотя могли и противники тоже забить на это направление. Но нет, он как минимум уже двое сюда подкрадывается. Ренегат и Пантера вторая. Не стал за 55 там отсиживаться, дожидаться пока противники приедут. Решил сам пойти вперед. Ну да, сюда на горку-то никто и не поехал, а счет уже тем временем становится 0-1, сливается первая союзная ст т Т-55А. Пантера не ожидал такой. Такой подвох. Сразу потерял почти всю свою прочность, и все, еще и про там нанес урон, арта добила. А этот какой-то странный противник. Он несется и вперед. И прям не видит, что здесь сейчас будут ему накидывать. Раз, пробитие. Второй снаряд куда-то в землю, по-моему, зарывается. Неудачно. А счет уже 1-3. Иногда непонятно. Вот вроде бы сейчас основная часть союзников на левом фланге то есть преобладающее число. Причем их там больше, чем противников, учитывая, что здесь противников на правом фланге, ну как минимум трое. Одного, которого уже уничтожили, плюс вот этот про джеты, и еще один, он тяж подтягивается. И имея на фланге численное преимущество, ага, вон еще и четвертый сюда подтянулся, союзники умудряются все равно фланг проигрывать. Еще одно пробитие и следом Еще почти 3000 уже урона Нанесено А счет уже 1-6 На левом фланге союзники просто дико сливаются 1-7 счет Прям в одну калитку практически играет А, ну на левом фланге так и есть В одну калитку Единственный уничтоженный Противник был на этом фланге ну вот, 2-7 Опять на этом фланге Правому флангу придется Играть за всю команду Странно, что противники здесь Числом не продавили, как-то так Вот Е-75 вообще непонятно, куда поехал Тоже будет сейчас Получать в бортину Раз, два, и больше половины прочности нету за один барабан. Ну, еще проджет. Там что-то, не знаю, пробил не пробил. Но что-то тоже накидывает. Есть шанс успеть еще один барабан разрядить по Е-75. А, фраг прямо из-под носа уводят. там считанные секунды. Второй снаряд не успел зарядиться. Уже, блин, 460 тысяч нанесенного урона, всего один фраг удалось сделать. Вот сейчас, я думаю, будет второй. Да, есть второй фраг. Тут уже без засвета. Вместо того, чтобы просто уходить на КД, просто решил выстрелить. Все равно перезаряжаться. Три союзные ПТшки на базе как-то жмутся, жмутся там в угол. Здесь, ну, здесь непонятно, пробил, не пробил. Опять улетает два снаряда. Минус еще один союзник. И шанс здесь уничтожить борща будет треть, наверное. Раз пробитие, два пробития. По-моему, сейчас закончится союзники. Еще минус одна союзная ПТ шка. Ну и к пз со взводного остается там уже тоже мало прочности. Прак. Держится, держится еще союзный ПТ. Прилетает здесь чемодан. Но всего лишь оглушение получает ВЗ-55. Усилия... Некуда, некуда кинуть второй снаряд. Все противники попрятались приходится уходить на КД. хотел сказать удивительно, что уже столько нанесено урона и полный запас прочности удалось сохранить ВЗ-55, как тут же он получает пробитие, даже накаркать не успел. Но противник понял, что на открытой местности стоять опасно. Убежал с захвата базы. Прячется. Прячется здесь за камушком Бураск. Но опасно, конечно, вот так там пытаться как-то его подъехать, выцелить. как Могут с борта тот же конвой сейчас зайти. То удается обнаружить Арту. Вот сейчас Бураск. Ну, что ты ждешь, да? Выезжай, разряжай все, что там у тебя есть. Тем более прочности хватало. Даже бы если ВЗ-55 не ушел на КД, один снаряд Бураск его спокойно бы пережил. Можно было бы успеть выехать, отстреляться и спрятаться также. Нет, он что-то там мялся-мялся за этим камнем. В итоге выехал, но один раз пробил. дается загуслить, но тут же использует Бураск. Ремонтку. Ре ремонтную. Блин, хотел сказать ремонтную команду по привычке из кораблей. Короче, ремкомплект. Вот опять, да, Бураск. Понятно, что ВЗ-55 один снаряд, когда в барабане остается. У тебя прочности достаточно. Выезжай, выезжай и стреляй. Некоторые почему-то не хотят просто думать Вот опять, опять, да? Опять Бураск выжидает и, я, не, я не знаю, он уже давно мог ВЗ уничтожить Если бы все делал правильно Ну, это только на руку ВЗ Тем более, ВЗ не самый бронированный и далеко танк, да? С борта, я думаю, без проблем у восьмерки будут пробивать. Ну, и тем более с кормы. Да выеживался. Остается шотным. Где вафли? Непонятно. Вафли что-то потерялось где-то в песках. Занесло, наверное. Блин, такие кошки-мышки вокруг камушка. Как же быть, как быть. Вот, по-моему, догнал, да, отлично, наконец-то. Восьмой уничтоженный противник. Девять с лишним тысяч нанесенного урона. Ну и осталось только найти и откопать вафли. Получается, вафли еще даже ни разу не светилась. Да, он уже в чате вижу, кто-то спрашивает, что Айфка. Есть, никто не исключает такой вариант, что вафля преспокойненько спит на базе. Это такой подарок для ВЗ-55, если там фуловая вафля, это будет больше 10 тысяч урона. Он попадает ВЗ-55. В засвет, значит, вафли далеко не на базе. Игрок какую-то активность в бою проявлял Ну, может потом Что-то произошло Может все что угодно Случится и в реале, да, или просто там Проблемы какие-то С подключением к интернету Вафля здесь преспокойненько сидит в кустах. Так, чё, на фугасы решил перейти. Как раз два фугасных снаряда сразу. 1300 с лишним урона два выстрела удается нанести. Может это да просто вот таранчиком добить, чтобы не тратить снаряда и все. До конца боя остается уже менее трех минут.